Всем привет! В эфире Универ С вами студия Олег Кашин. Пришло время окунуться в самые интересные студенческие новости. Последний звонок прозвучал для всех 11-классников города. Как стать предпринимателем еще в детстве, рассказали на фабрике «Дети». Педагогический форум обсуждают учителя нового времени. В IT-лицея Казанского федерального университета состоялся последний звонок. Приятно отметить, что ребята стали выпускниками одного из лучших лицеев России, что наглядно подтверждает четвертый ежегодный рейтинг лучших школ России «РАЭКС». Самыми интересными подробностями состоявшегося события поделится Аделя Шамилова.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 Волнение перед экзаменами, улыбки на лицах и слезы на глазах. обычное дело для каждого выпускника. В Казани прошел общегородской последний звонок.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 23 мая в Казанском кооперативном институте состоялся выпускной проект «Фабрика дети». Это образовательный курс для детей и подростков от 8 до 16 лет по формированию предпринимательских компетенций. Проект «Фабрика предпринимательства» создавался Казанским федеральным университетом и Министерством экономики Республики Татарстан. На студенческом телеканале Универ ТВ Казанского университета транслировалось реалити-шоу «Фабрика предпринимательства». Мы пятый год занимаемся обучением предпринимательства и пришли к пониманию того, что именно основу и а компетенции предпринимателя нужно зарождать еще в самом детстве. Выпускники IT-лицея, например, у них очень много проектов, связанных с использованием 3D-принтера, либо высокотехнологичных инноваций. Это вообще удивительно, чтобы дети школьного возраста занимались высокотехнологичным предпринимательством. Участие в проекте приняли более 100 учащихся школ города Казани. За три месяца они создали уникальные проекты. Кубик-рубик для слепых и домашняя сыроварня, частные уроки английского языка. Мой проект достаточно сложный. Это протез, который будет помогать людям с поврежденными конечностями. Здесь интерес этого проекта заключается в том, что э, нога может быть цела, но, допустим, не работать определенная мышца. И данный протез будет э, заменять конкретно эту мышцу. Мы представляем наш интернет-магазин Зеланд. В нашем интернет-магазине вы можете заказать уникальные колонки с корпусом Зеланда. В мастерское мы делаем компаса, которая известна есть старстан. На данный момент курс «Фабрика. Дети» реализуется в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске. Диана Шилова, Владимир Нелюбин, Универньюз. Вот и подошел к своему логическому завершению четвертый международный форум по педагогическому образованию. Наша съемочная группа получила обратную связь о форуме от экспертов международного значения. В Казанском университете подошла к концу программа 4-го международного форума по педагогическому образованию. На площадке вуза собрались лучшие специалисты в области педагогического образования из 93 российских и 65 зарубежных университетов. Мы пообщались с ведущими экспертами в области образования и узнали их впечатления о форуме. Um, I think the program is really excellent, I myself presented a panel in a panel yesterday Um, uh, I, I think the, um, the idea of bringing different journals to the conference is really fantastic because I think we um, need to uh, make sure that more people know about the Russian system of education and especially the Russian system of teacher education. Well it's great to be back in Kazan. It's been beautiful weather and it's a beautiful city and this conference is better than ever. So this is the fourth International Forum I think Kazan Federal University has done a fantastic job of building up the interest in teacher education and the reform of teacher education. and I think they must be congratulated. There are well over a hundred international delegates here and hundreds and hundreds of papers being presented. It's just fantastic to see the way it has developed over the last four years. So my congratulations to everybody involved. На сегодня все, но уже завтра мы снова расскажем все самое интересное в прямом эфире. Оставайтесь с нами и не пропускайте наши выпуски.